Ну что, мы начинаем прохождение компании Legacy of the Void. Раз уж я обещал, то надо это сделать. Тут у нас есть пролог, есть основной сюжет, но я предполагаю, что нужно начать с пролога. Хотя хрен его знает, может быть пролог это типа обучения. Новая компания, конечно же. Будем играть на Эксперте. За протосов я более-менее умею играть. Правда, уже давно не играл за Протосов вообще в Старкрафте. В основном я играл за Зергов, как вы понимаете. Ну и за Тиранов. Моих любимых. Как и было предсказано, Амун, темный бог, снова жив. Вся надежда на спасение нашей галактики в руках зелна. Лишь одна часть пророчества остается неисполненной. В мире, где возродится Амун, воссияет и последний свет. И лишь одному существу было известно это место. Самиру Дюрану известному как Нарут. В этой системе есть заброшенная база Мёблиуса. Надеюсь, она раскроет нам его тайны. Зератул, это честь для меня. Я пред Талис Смиренно прошу твоей помощи. Кто-то похищает тамплиеров из наших колоний. Нам удалось отследить их путь до базы тиранов, но на нас постоянно нападает Рой. Рой? Я уже в пути, Тальц. Да скроет тебя адун до моего прибытия. В этой лаборатории силы удерживают наших братьев. Их надо освободить, пока Рой не уничтожил комплекс. Зиратул, я почувствовала твое присутствие. Скажи прямо, что тебе здесь нужно? Я прибыл сюда в поисках информации и своих похищенных братьев. И то, и другое находится в руках закрепившихся здесь тиранов. Я это исправлю. В этой лаборатории выращивают гибриды для армии Амуна. Мой Рой сотрет ее в порошок. Я же это тебя не остановит. Главное, не стой на пути у моих войск, Зератул. Шед за тирана мне интересно, вот что я хотел спросить. Неужели это войска Мингска? Не волнуйся, Тайс. Мы будем сражаться. Скорость. избежать встречи с Роем. Так, что нам надо? Я подготовил наш Нексус к твоему прибытию. Отлично. Нексус. Надо типа повысить сложность. Впереди зал, где удерживают пленных тамплиеров. Войны к бою! Шивисфена. Больше Виспена. Рой Керриган собирается разрушить реактор станции. Мы должны освободить наших братьев, прежде чем это произойдет. Темный прилад. Чтобы добраться до пленников, нам придется пересечь путь, по которому следуют войска зергов. Избегайте встречи с зергами любой ценой. Выступайте лишь когда поблизости не будет роя. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает... Рой собирает силы для удара. Воины, держитесь подальше от зергов. Не хватает минералов. Вперед, слуги мои! Убейте всех рабов-гибридов до единого. Не хватает минералов. Не хватает ни Не хватает ни инералов. Не хватает ни инералов. Сложьте базу Протесов Во славу нашего повелителя Мы Жизнь за Айл Разрушьте центральный реактор Зерги собирают войска Наверняка они планируют Годи нанести удар. Что? Что? Что ты? Нужно построить больше пилонов. Пуста. энергии. минералов мои навыки улучшение завершено Здесь, среди теней. Что ты предложил? Не хватает минералов. Жизнь за Ай. достаточной энергии. <смех> <смех> <смех> <смех> И мои навыки пригодятся тебе. Хорошо. Тьма, бледь, жизнь за аю. В атаку. Нам нужно соблюдать осторожность. разрушьте реактор до основания. того требует королева клинков. Уничтожить протосов Их плоть послужит повелителю! Мои навыки. Нужно больше... Требуется больше успеха. сделать эти тираны полностью потеряли разум они прислуживают гибридам среди теней Zoro. Зергов накапливает силы. Постарайтесь не стоять у них на пути. Корпус Мебиуса, Ро идет за вами. Волна неотвратимой смерти, что мы несем, вот-вот накроет вас голова. Я здесь, среди теней. Так, кошак, иди отсюда. Кошак, твою мать. ОМОНа не заслуживают жалости. Поглотите их всех. Войны! Неподалеку от вас еще одна камера! Вперед! Свершите возмездие, которого вы жаждете! Тираны вызывают подкрепление с помощью пилона. Но это невозможно! они экспериментируют с нашими технологиями мы должны уничтожить врага и захватить пилон активируй пилон сложно поверить что столь примитивные создания смогли разобраться в наших технологиях Ну все. Теперь гораздо лучше все. Прекрасно. Уничтожив панель управления мостом, мы получили дополнительный проход к НЕКШ. Тебе остается все меньше времени, Зератул. Келлиган, тебе не хуже меня известно, что Амун жив. Убийство гибридов не имеет смысла. Мы должны пробудить Зернага. Она не отвечает. Воистину легче договориться с камнем, чем с зерком. Осталась последняя камера, Зератул. Мы больше не можем ждать. Я здесь. Жизнь за Айур. Я здесь, среди теней. Нужно построить Давай-ка сюда. Атаковать последний рубеж корпуса Мебиуса. Нам следует поторопиться. Слуги мои, сражайтесь и убивайте. Пора с этим покончить. А для чего еще люди стримят? Вопрос забавный. Просто так стримишь, ну, наверное, просто так, Для чего еще стримят люди? Так, все понятно, надо куда-то быстрее. Сука. Нет. Кошак. Иди отсюда. Я так. Среди теней. Попробуй выполнить дополнительную задачу тогда еще. А мне интересно, вообще возможно уничтожить у Керригана хоть один этот, один улей Сохранюсь, просто посмотрю Если не получится, значит конечно уйду отсюда вы улью Нифига, у него вообще жесткие зерги Ёб твою мать Это жесть, они просто вынесли в компот мои войска ну, это даже не в том прикол, что там они сильнее или типа их больше, а просто, видимо, тут залочено так, что они вообще жесть выносят ваши войска. Тираны усиливают защиту. Ударим по ним изо всех сил. Гибриды на свободе. Уничтожить их. Не стойте у них на пути, братья. Ваша цель – центральный реактор, слуги мои. Идите. Уничтожайте. Благодарим вас, братья. Толтаримы похищали тамплиеров. Доставляли их на тиранские станции превращали в гибридов. Тандаримы? Эти елитики никогда не держали приближаться к нашим мирам. Значит, их направляет Амур. Тамплиер, где они держали вас? В храме Зелмага, подобного которого я не свою проблему зероту. и честь обязывает меня тебе. Мы то есть это была главная задача понятно это думал это дополнительная задача была ладно ну тут все равно достаточно много было войск да даже если я хотел бы сильно не бы не смог Клепились на участке рядом с храмом. Мы готовы выступить против Толдаримов. Воистину, это будет славная битва, брат мой. А, да, это конечно круто, все, но это будет в следующий раз.